Здравствуйте. Владимир Владимирович, прежде всего хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы согласились нас принять и ответить на наши вопросы и вопросы наших читателей. Разрешите мне представить участников нашей сегодняшней встречи. Это главный редактор интернет-издания газету Владислав Брадулин. Международный обозреватель Службы новостей BBC Бриджит Кендл и я, главный редактор региональной редакции службы «Страна Ру Вадим Малкин. Также посредством сети интернет в нашей сегодняшней встрече принимает участие аудитория наших сайтов, многотысячная. Они присылают нам вопросы. Я напоминаю, что могут присылать вопросы до конца сегодняшнего интервью уже поступило более 16 тысяч вопросов они продолжают поступать подходят в режиме реального времени мы можем их посмотреть на экране разумеется мы сегодня сможем задать вам только малую часть из этих вопросов мы постарались отобрать объективно самые важные интересующие большинство нашей аудитории но тем не менее все естественно задать не сможем Первый вопрос, пожалуйста, Владислав. Владимир Владимирович, ну, вот, учитывая такую необычную форму, да, ни ни, ни, ни, ни одного издания, никогда не зададут 15 тысяч вопросов. Да. Читатели наши могут это сделать. А вы не скажите, каковы ваши отношения с интернетом? А, как пользуетесь вы этим видом связи? Нет. Я считаю, что интернет очень перспективная, форма общения форма коммуникации, получения информации. Очень интересно. Меня это очень интересует, должен сказать откровенно. К сожалению, мало я ей пользуюсь в силу врожденной лени, с одной стороны, а с другой стороны, в силу того, что сейчас у меня много других возможностей. Много сотрудников аппарата, помощников, которые занимаются этим профессионально и дают мне уже как бы готовый результат, но результатами, которые дает интернет. Я пользуюсь, в частности, выжимки из различных интернетских изданий, вот, газета .ру, там и, и прочее. прочее. Это, все, это все есть у меня. Все это я просматриваю. Так же, как и ежедневную почту. Ну и некоторыми аналитическими вещами я пользуюсь, которые есть в интернете. А Те пользуются очень активно. Может быть, даже чересчур. Поэтому мама их уже ограничивает. Спасибо, Владимир Владимирович. Нам поступает очень много вопросов на эту тему, в частности, москвичи Котиков Алексей, Горшков Николай, Владимир Бенедиктов из Санкт-Петербурга, Андрей Перемитин из Краснодара, из Новосибирска и даже из Торонто. Вопрос в общем можно задать так. Считаете ли вы, что значительная часть руководящих кадров во властных структурах, в центре и на местах, нуждается в замене? И если да, то в чем вы видите источник новых кадров? Прежде всего, хотелось бы сказать, что невозможно, невозможно добиться с сегодня на завтра какой-то какого-то кардинального изменения ситуации почти ни в одной сфере. Это все требует, в том числе и кадровая работа, требует внимательного отношения к делу, серьезного профессионального подхода. Это первое. Второе. У нас и сегодня много управленцев, весьма квалифицированных, людей, которые действуют и работают не за страх, и а за совесть. Таких людей большинство. И я, пользуясь случаем, хотел бы их поблагодарить прежде всего за эту работу. Но... Конечно, современные требования требуют современных управленцев на уровне находящихся, и знаний соответствующих, и вызовов, как сейчас модно говорить, времени. Поэтому, конечно, такая работа должна системно осуществляться. Какой может быть резерв? Только из числа пользователей интернета. Потому что это, как правило, люди продвинутые, молодые, энергичные, образованные. Ну а если совсем серьезно, то, то конечно, конечно, это прежде всего молодежь, это прежде всего молодые люди, которые хотят служить обществу, государству, которые видят в этом способ самореализации. Спасибо, Владимир Владимирович. Следующий вопрос, Бриджит, пожалуйста, Ваш. Владимир Владимирович, я лично и BBC в целом очень рада, что у нас такая возможность принять участие в этом событии. У нас тоже тысячи вопросов. И первый вопрос мой отражает, может быть, озабоченность многих людей. Это Джонатан Джонс из Техаса, США, который спрашивает, что важнее для вас, демократия или законность? И я хотела еще добавить это от Дмитриева. Дмитрий, ему 16 лет, он живет в Нижнем Новгороде, и он пишет, как, как представитель нового поколения. Меня сейчас очень волнует политическая обстановка в России. Я понимаю, что коммунизм уже никогда не возродится, но все же некоторые ваши шаги меня настораживают. Как вы считаете, по какому пути развития должна идти Россия сейчас? Что касается взаимоотношений или приоритетов в сфере демократии и законности, то вопрос несколько необычный, потому что мне представляется в классическом понимании слова «демократия» неотделимо от законности. Если общество руководствуется общепринятыми правилами, изложенными в нормативных документах, которые и называются законами, и если эти законы принимаются в соответствии с демократическими процедурами, то тогда это и есть демократическое общество. Мне думается, что отделять одно от другого нецелесообразно и вредно. Поэтому наше, одно из наших основных направлений деятельности это совершенствование законодательной базы государства и судебной правовой системы страны. Что же касается возможных озабоченностей некоторых наших граждан, либо тех, кто симпатизирует нашей стране и проживает за рубежом, по поводу того, по какому пути будут развиваться государства, то могу сказать, до тех пор, пока я остаюсь главой государства, мы будем придерживаться именно демократических принципов развития, будем развивать политическую структуру общества, будем развивать гражданское общество, будем стремиться к тому, чтобы ставить под контроль общественности государственные институты, делать это будем, настойчиво, последовательно и уверен, уверен, что никакой другой альтернативы, как демократическое развитие и рыночной экономике государства просто не существует. Спасибо, Владимир Владимирович. И вот буквально минуту назад у нас поступил достаточно интересный вопрос от Юрия Мухина. Архангельск. Могу честно сказать, что он не единственный спрашивает на эту тему буквально сто или больше вопросов. Владимир Владимирович, что и как Вы намерены делать для повышения престижа нашей армии? Мы много говорим на эту тему в последние годы. Чтобы, чтобы повышать престиж армии, нужно сделать ее эффективной, нужно чтобы общество понимало, что оно нуждается в такой армии, которая обслуживает интересы народа, всего общества, защищает интересы государства. На мой взгляд, такое понимание сейчас в обществе есть. Мы должны стремиться к тому, чтобы наша армия была высокопрофессиональной, хорошо обученной, была оснащена современной техникой и вне всяких сомнений находилась вне политики, чтобы армия и другие силовые структуры страны находились под контролем общества. Вот все это вместе, все это вместе в сочетании с достойным уровнем благосостояния военнослужащих, должно привести, на мой взгляд, к тому, чтобы изменить ситуацию в этой сфере к лучшему. Спасибо, Владимир Владимирович. Владислав, пожалуйста, Ваш вопрос. Владимир Владимирович, вот мы сейчас будем постоянно ссылаться на нашу аудиторию, да, и это не лукавство, поскольку вопросы поступают и поступают. И очень много, учитывая молодежный такой состав аудитории, очень много вопросов касается образования. Как Вы относитесь к платному образованию? Что Вы думаете об объявленной реформе образования в России? Еще вы знаете, мне кажется, что некоторые элементы нашей прошлой жизни, еще советской жизни, они заслуживают того, чтобы о них вспомнить добрым словом. К одной из, такой, из таких сфер относятся и сфера образования. Образование, медицина, наука – это все то, что составляло гордость бывшего Советского Союза и по праву. Это можно объяснить. И сегодня еще в тех странах, которые придерживаются плановых принципов экономики, можно наблюдать, что в этих сферах они добиваются определенных успехов. И понятно, почему. Государство имеет возможность сконцентрировать огромные ресурсы на э, тех направлениях, которые оно считает приоритетными. Поэтому, э, что касается образования, я должен отметить следующее. Мы будем стараться, я во всяком случае буду стараться к тому, чтобы сохранить все то лучшее, что было в прежней системе образования. И она, повторяю, была на высоком уровне. Но, разумеется... Жизнь развивается, новые требования возникают, и, и образование должно быть современным, отвечающим этим новым и новейшим требованиям. Оно должно быть обращено в будущее. Конечно, образование, сегодня это признано практически везде, наряду с наукой, является по существу материализованным, по сути, инструментом развития. Вот так к этому и будем относиться. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот вопрос, который очень часто действительно задается. До вас слово «реформа» обычно употреблялось вместе, только вместе со словом «экономические», и одно без другого не существовало. С вами все больше стали говорить, и вы поставили в число своих приоритетов реформу государственной власти, военную реформу, реформу государственной системы как таковой. Означает ли это, что на ваш взгляд экономическая реформа уже состоялась как таковая, или же наоборот ее невозможно довести до конца, довести до завершения, до результатов без, системы, без реформы системы государственной власти? Если понимать под реформой и ее окончательным оформлением переход от плановой экономики к рыночной, то в известной степени результат достигнут. Но это не конечная цель его реформирования. Конечная цель это обеспечение темпов экономики и на этой базе рост благосостояния населения. Вот чтобы создать такую, такой механизм, еще очень многое нужно сделать. Но совершенно очевидно, что без эффективно функционирующего государства и его институтов добиться этого абсолютно невозможно. Это очень перекликается с тем вопросом, который задавал, который задавал бюджет а именно в условиях демократического общества, принятие соответствующих законов без определенного консенсуса в обществе невозможно. Ведь почему происходило, по сути, чуть ли не 8 лет топтания на месте в этой сфере, в сфере экономических преобразований? Да потому что в условиях демократического общества, когда парламент страны должен был принять решение, а в обществе и в самом парламенте не было консенсуса, невозможно было ничего принять. Вот это птание происходило. Поэтому, поэтому эти обе сферы очень связаны между собой, и добиться результатов в экономической реформе без преобразований в системе функционирования самого государства невозможно. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, пожалуйста, Бриджит, ваш вопрос. У нас поступило много вопросов от Чечней. <къех> вот, это Ильса Холмбек из Дании. И она спрашивает, верите ли вы в то, что чеченский народ, против которого Россия применяла такие жестокие методы подавления, сможет считать Россию другом в будущем? Еще, это Иса Ахмед, который живет в Женеве, в Швейцарии, может быть мудрее направить ресурсы, которые вы тратите на чеченскую кампанию, на восстановление, развития экономики России? Развитие экономики России. Я вам должен сказать, что хочу поблагодарить наших корреспондентов за эти вопросы, потому что в них, как принято говорить, как в капле воды, отражается непонимание значительным числом аудитории на Западе того, что происходит у нас на Кавказе и в Чечне в частности. Российская армия и российский народ в целом никогда не вели никакой кампании против чеченского народа. Российская армия особенно это касается последних событий, была вынуждена отвечать на тот вызов, который сделали экстремисты и международные террористы, напав на Дагестан. Но, тем не менее, те люди, которые там сейчас живут, да. чеченские народы, да. у многих, вот я сама была на границе Чечни, я сама беседовала с многими людьми, они имеют сейчас очень негативное отношение к России и к российскому правительству. Многие имеют негативное, а многие позитивное. И могу вам сказать, почему. Потому что сам чеченский народ от а, их правителей, которые объявили себя таковыми, ничего не получили, кроме грабежа и разбоя. И мы считаем, что действия российской армии направлены на освобождение чеченского народа от террористов, которые захватили там власть, и которые компрометируют и ислам, и чеченский народ, нападая на соседние территории, так, как это сейчас происходит между Косово и Македонией. Это во-первых. Во-вторых, что касается направления ресурсов, которые мы тратим на наведение порядка, в частности, в Чечне. Должен вам сказать следующее. Вообще, деньги и ресурсы, как таковые, для развития экономики играют какую-то роль, но далеко, хочу это подчеркнуть, далеко не определяющую. Определяющую роль играют условия, которые предлагает государство для экономики и способность государства обеспечить исполнение этих условий. Если мы в нашей стране не имеем силы возможности навести элементарный порядок в своей стране, если мы проживаем в стране, которая разлагается и распадается, то говорить о развитии экономики абсолютно бессмысленно. Вот тогда можно любые деньги и любые ресурсы закачивать туда, как у нас говорят, как в бездонную бочку. Результата не будет. Поэтому вот всех, кто нас слышит, всех, кто нас видит и хочет услышать, и увидеть, и понять, я призываю вместе с нами сотрудничать над решением одной из основных проблем современности – борьбы с экстремизмом и терроризмом. И тогда и у нас в стране, в Европе, в целом и в мире будет порядок благополучия и развития. Спасибо, Владимир Владимирович. Я, наверное, по контрасту задам а, более такой оптимистический и светлый вопрос. А, дело в том, что... А, тоже не пессимистический был привет. А, ответ был не пессимистический. А, значит, а, дело в том, что у вас... Практически в каждый регион нашей страны и даже за рубеж приглашают, уже очень много приглашений пришло, Все их зачитывать совершенно невозможно, но одно я позволю себе все-таки зачитать, я думаю, вы поймете почему. Уважаемый Владимир Владимирович, в нашей школе многое изменилось после 1 сентября 2000 года когда вы подарили нам компьютеры с выходом в интернет. Теперь мы общаемся со всем миром, учимся понимать его. Приезжайте к нам еще. Ученики села Кузькино, района Самарской области. Еще ребята просили показать вам сайт, который они сделали, спросить ваше мнение о нем. Сайт хороший, но неправильный. Я бы на нем изобразил не яблоки, а грибы. Грибы я точно знаю, что очень вкусные, я там их попробовал. Я очень рад, что у них есть возможность сегодня пользоваться интернетом. Я желаю им успешной учебы, хорошего окончания этого учебного года и прошу передать самые добрые, самые теплые пожелания всем жителям этой деревни, всем вашим, всем вашим родителям. Спасибо, Владимир Владимирович. Владислав, пожалуйста, ваш вопрос. А... Недавно в Молдове прошли парламентские выборы и победили там коммунисты. Да? И сразу же последовали заявления о возможности и о желании молдавских властей, по крайней мере части, вступить в союз России и Беларуси. Как Вы оцениваете вот, это, такого рода заявление? Ну, То, что произошло в дружественном нам государстве, Молдова член СНГ... Нас, конечно, не может не интересовать и не волновать, но это прежде всего внутреннее дело самой Молдовы. Мы э, внимательно следили за тем, что там происходит, и мы будем уважать выбор молдо, молдавского народа, каким бы он ни был. Значит, если победили коммунисты, значит, победили коммунисты. Э, если при этом они высказывают какие-то дружеские чувства в отношении России, нас это не может не радовать. Что касается непосредственно вступления в союз России и Беларуси, то тогда, я думаю, должны быть проведены какие-то внутригосударственные процедуры внутри самой Молдовы. Ну а наш договор между Беларусью и Россией, союз России и Беларуси является открытым союзом, открытой организацией, то нам могут вступать все, кто считают приемлемыми для себя его уставные цели и задачи. Мы приветствуем это дело. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот еще очень много вопросов поступает вот, на какую тему. А в связи с последними событиями вокруг возможного внесения Думы и вот, недоверия правительству, возможности досрочных парламентских выборов, вновь приобрела актуальность тема нового закона о партиях в частности вот вчера представители единства дали понять что проведение досрочных выборов по новому закону только увеличит их представительство в думе но в любом случае как бы многие утверждают что следующие выборы будут проходить как президентские так и парламентские уже скорее всего после принятия нового закона о партии считаете ли вы что действительно появится в коре две, три, может, четыре сильных общенациональных действенных политических структур. Не считаете ли Вы, что президент страны должен быть лидером одной из таких партий и опираться на нее в своей деятельности, с тем, чтобы было всегда ясно, какая партия является правящей? Вообще в разных странах по-разному по к этому относятся и по-разному отрегулирована эта сфера деятельности. В некоторых государствах Лидер страны он избирается от партии и продолжает быть фактически членом партии, проводит ее политику. А в некоторых государствах, наоборот, главе государства запрещено быть членом какой-либо политической партии. Что у нас? Мне кажется, что сегодня, когда мы только еще говорим о становлении нашей политической системы, нашей политической структуры, гражданского общества, мы хотим этого, но у нас пока этого нет по сути своей. Когда это произойдет, произойдет ли, в какие сроки, мы можем только догадываться, и предполагать и рассчитывать. На сегодняшний день мне кажется, что глава государства мог бы избираться от какой-то партии, но он должен представлять интересы всего общества, всего народа, вне зависимости от партийной принадлежности. И мне кажется, что было бы более оправдано в России, особенно в России сегодняшней, чтобы глава государства был вне партийных, структур, вне партийных структур. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста, Бриджит. Господин президент, неудивительно, что многие хотят получше знать о вас как о человеке. Значит, вопрос от Виктора Вит... Витика, он живет в Сан-Диего, Калифорнии, и он спрашивает, какой ваш обычный порядок дня? Сколько часов вы проводите в своем кабинете? Хватает ли времени читать книги? И что вы прошли в последнее время? Еще из Англии, Скотт э, Пек э, из Винцера, Великобритания. Как, кто ваши любимые авторы? И какую музыку вы предпочитаете? Какой диск поставите, придя домой? Вы знаете, вот, что касается распорядка дня то из Калифорнии как-то хорошо задаются такие вопросы. Особенно, когда смотришь на московские снега. Воспорядок дня достаточно напряженный. Стою я рано, где-то минут 30 каждый день делаю зарядку. Плаваю минут 20. Потом работаю в течение дня, стараюсь сделать перерыв часа на полтора. Тоже для занятия спортом. Ну, а заканчиваю работу поздно, часов в одиннадцать, в десять, в двенадцать ночи. Из музыки, да, из того, что я читал, но э, я думаю, что любой человек, когда он занимается какой-то конкретной деятельностью, должен повышать свою квалификацию. Я читал, читаю, собственно, сейчас две книги, одна, обе касаются России. Первая это Истории правления Екатерины II, а вторая книга Дмитрия Лихачева Радумие России. Это книга о истории и философском осмыслении, истории литературы и культуры России. Что касается музыки, то я люблю так называемую, не знаю, можно ли так сказать, но тем не менее, такую популярную классическую музыку. Поставил бы что-нибудь если бы пришел домой и мог, возможно, имел возможность сразу поставить какой-то диск ну, скажем Чайковского либо Шуберта в обработке листы или а а, в а а Шуберта а любимые авторы? А, русская классика Чехов, Толстой, Достоевский ну, я с удовольствием, с удовольствием читал э, в свое время э, э, Дюма, э, и, и Жюль и Мапасана. Ну, и современную, современную литературу тоже очень любил. У нас был очень хороший преподаватель литературы в школе. Он нас научил бережно относиться э, литературе. Научил пользоваться книгой. А современной литературе, кино, времени нет на это. Ну, почему? Сейчас, конечно, нет. Раньше было больше. Кино я тоже очень люблю. Я, я очень любил французский кинематограф. Из актеров, из российских, больше всего любил Плята. А из, из из известных западных, мог бы назвать Тех, кто мне больше нравился. Роми Шнайдер. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот еще один вопрос, поступивший нам в режиме онлайн. Не кажется ли вам, Пишет Андрей Рогов, программист из Нижнего Новгора, что официальный сайт президента России не вполне соответствует требованиям, которые предъявляются к интернет-проектам. Ведь на него смотрят пользователи практически всего мира. Можно даже сказать, что это для России интернет-проект номер один. Я должен честно признаться, я не считаю себя специалистом в этой области. Мне нравится, но допускаю, что можно лучше. Поэтому можно... Прямо сейчас договориться о том, что мы объявим конкурс на, на, на изменение этого проекта к лучшему, а условия можно будет, с, этим, с условиями можно будет ознакомиться как раз на нашем сайте, на моем сайте. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста, Владислав, следующий вопрос. Вы знаете, одной из особенностей интернета да, является то, что вот здесь невозможно как бы, невозможно слукавить. Да? И читатели, вот мы из тех 15 тысяч вопросов, которые мы получили на троих, Огромное количество, огромное тысячи вопросов относятся к э, экономическим реформам, к, к особенностям их проведения в России. Да? И вот, например, наш читатель газеты Эдуард Вагизов из Казани э, называет их пародией на реформы. Э, он говорит, что уменьшаются одни налоги, вводятся другие. Да? И риторика э, в СМИ о налоговой реформе при столкновении с реальной жизнью выглядит действительно риторикой. В реальной жизни предпринимателей, особенно в мелких средних, ничего не меняется, если меняется, то в Вы можете это прокомментировать? Я могу это прокомментировать таким образом, что, конечно, хотелось бы лучше, больше и быстрее. Соглашусь с нашим абонентом в том, что можно, наверное, было бы и лучше, и больше, и быстрее. Наверное, можно было бы лучше. Но, но, наверное, надо признать, что, тем не менее, несмотря на то, что мы не удовлетворены темпами и, может быть, даже качеством, все-таки движение вперед тоже есть. Это тоже невозможно не признать. Я думаю, что и наши абоненты, и другие наши сегодняшние... Пользователи интернета, они согласятся с тем, что э, должны были, во всяком случае, почувствовать и новый 13% налог, должны были почувствовать э, введение э, налогового кодекса, должны были почувствовать те, кто занимается внешнеэкономической экономической деятельностью, э, изменение к лучшему на таможне. Я имею в виду, прежде всего, снижение таможенного обложения, mm -hmm. существенное разбюрокрачивание этой сферы. Хотя там очень много нужно сделать еще. Конечно, конечно, очень многое нужно сделать в сфере функционирования мелкого и среднего бизнеса. Здесь я тем более согласен. Я со своей стороны требовал и намерен требовать от правительства ускорения этой работы, как вы знаете, Сейчас только что рассматривался пакет законов о дебюрократизации, и надеюсь, что это будет в самое ближайшее время внесено в Думу. Этого, конечно, недостаточно. Нам нужно позаботиться и решить целый комплекс вопросов, связанных, связанных с развитием банковской деятельности и с либерализацией валютного законодательства. Конечно, нужно укупить судебную систему, о чем я говорил прежде всего, работающую в сфере экономики. Вот задач очень много больше, чем решение. Уточняющий вопрос. А вы не предполагаете прибегнуть к указам для того, чтобы интенсифицировать реформы? Да? Думаю, это хоть и демократический, но довольно медленный механизм. Многие реформы можно сделать и раньше, по крайней мере, делались в виде президентских указов. Такие вопросы тоже среди читателей встречаются, предложения вернее, да, прибегнуть к вашему праву издавать указы экономического содержания. Раньше много было чего интересного. Я предпочитаю действовать в рамках законодательства, существующего в стране. Есть сферы, которые не урегулированы законом. И тогда президент имеет право заполнить этот люк в законодательстве своим указом. Но если действует какой-то закон, скажем, в сфере валютного регулирования, то заполнить его, изменить его с помощью указа. Нельзя. Это незаконно. Мы вынуждены добиваться соответствующего решения, соответствующего решения от парламента страны. Я думаю, что другого пути в демократическом обществе и государстве быть не может. Это сложно, но это единственно правильный путь, потому что он легитимный, а значит он надолго. Значит, если мы добьемся решения в рамках такой процедуры, то нам поверят как внутренние, наши потенциальные инвесторы и участники рынка, так и наши участники потенциального рынка в вовне, за границами Российской Федерации. И тогда это будет эффективный, повторяю, единственный правильный путь развития. Спасибо, Владимир Владимирович. Может быть, продолжая эту тему реформ, очень много вопросов по поводу судебной реформы, в частности, вопросы от региональных журналистов, журналистов региональных изданий. Вот, например, Алексей Тимошенко, газета «Но город Н» из Ростова-на-Дону. Каковы перспективы судебной реформы, с чего вы планируете ее начать, какие шаги, считаете, необходимым предпринять в ближайшее время? Мне бы не хотелось забегать вперед. Хочу вам только сказать, что в самое ближайшее время мы закончим работу и внесем в парламент страны пакет законов в этой сфере деятельности. Он будет направлен на совершенствование судебной системы. Там, повторяю, целый комплекс, целый пакет предложений, связанный с совершенствованием механизма самого судебной системы и с укреплением этой, с укреплением этой судебной системы. А после этого После этого я внесу закон, который, который будет направлен на то, чтобы совершенствовать, совершенствовать взаимоотношения между различными структурными подразделениями или различными направлениями правоохранительной и правоприменительной деятельности. Я имею в виду компетенцию прокуратуры, судов и так далее. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Пожалуйста, Бриджит. Да. Теперь международный вопрос. Многие э, интересуются э, ваше мнение о ходе отношений России с НАТО и в частности с Америкой. Тем более, что сейчас новый американский президент, с которым вы еще не встретились. Вот э, вопрос от Патрик Сантозу Канберра, Австралия. Что вы сделаете, если США будут настаивать на осуществлении национальной системы противоракетной обороны? Сообщается, что вы можете оборвать все переговоры по ограничению вооружения. Так ли это? Мы не собираемся не а, выставлять никаких ультиматумов никому. Мы хотим находиться в переговорном процессе и рассчитываем на это. Судя по, тому, по тем реакциям, которые мы на сегодняшний день имеем от новой американской администрации, наши партнеры американские настроены таким же образом. И нас, в нас это вселяет определенный оптимизм. Если же, тем не менее, в одностороннем порядке будут приняты решения о выходе из договора о противоракетной обороне 1972 года, то наступят последствия юридического характера, не зависящие от России. Я хочу это подчеркнуть и э, хочу, чтобы всем сегодняшним нашим участникам нашего, нашей сегодняшней встречи это было понятно. Наступят последствия, не зависящие от России. Но на, на договор на, э, по противоракетной обороне 70, от 1972 -го года как, э, э, как на ось нанизаны Нанизан целый ряд Договоров о соглашении В сфере международной безопасности Как мы эту только ос вынимаем Все они автоматически рассыпаются Разрушается вся структура Международной безопасности сегодняшнего дня Так что было бы понятно вот Для России допустим Россия ратифицировала договор СНВ-2 Сокращение Количества наших ракет Стратегического назначения Но в законе О о, о, о ратификации, написано, что она, эта ратификация, применяется только в том случае, если соблюдается э, договор по противоракетной обороне 1972 года. Значит, значит, автоматом сразу, э, по закону, мы не обязаны соблюдать количественные ограничения э, в сфере, э, в сфере э, значит, э, ракетной обороны. Значит, если так, если договор нарушается, по-вашему, то действительно переговоры оборваются по закону? Нет, мы и дальше готовы будем вести переговоры. Мы просто исходим из того, что не нужно до этого доводить, что нужно уже сегодня в рамках переговорного процесса искать такие выходы из сегодняшних наших озабоченностей в сфере международной безопасности, которые бы позволяли не нарушать сложившуюся систему международных соглашений в этой сфере, а определить степень, уровень, характер, угроз, которые могут быть общими как для Соединенных Штатов, так и для России, для Европы, либо для других регионов мира. И определив этот характер угроз, вместе подумать над тем, как, не вселяя неуверенность и подозрительность друг в друга, вместе эти угрозы нейтрализовать. А вы думаете, очень можно поддержать хорошие отношения с новым президентом Джордж Больш, как и были с бывшим президентом Берл Клинтон? Или будет труднее в связи с этим вопросом? Не думаю, что будет труднее. Я очень надеюсь на то, что, на то, что здравый смысл и глубокое понимание национальных интересов в сфере безопасности должны привести и нас, и наших американских партнеров к позитивному поиску и конечному результату, совместному. Спасибо, Владимир Владимирович. Ваш вопрос, Владислав. А, Владимир Владимирович, я возвращаюсь к своей аудитории. И вынужден констатировать, что огромная масса вопросов касается профессиональной армии. Вопрос формулируется прямо-то. Когда в России будет создана профессиональная армия? Когда будет отменено положение закона о всеобщей воинской обязанности? Вы знаете, ведь Россия континентальное государство. И в континентальных странах далеко не во многих есть профессиональная армия. Вы можете назвать, где такая профессиональная армия в Европе? Во всех практически европейских странах существует воинская повинность и призыв на воинскую службу. Должен отметить, что уже сегодня значительное количество наших военнослужащих можно отнести к разряду профессиональных военных. Скажем, на морском флоте, в авиации, в космических войсках и так далее, и так далее, служат профессионалы. Практически почти на 100% профессионалы тем не менее движение в направлении полностью профессиональной армии, на мой взгляд, является правильным и с учетом политической обстановки и социальной, и с учетом того, что современные вооруженные силы они все больше и больше наполняются современной техникой, достаточно сложной и чтобы ей эффективно управлять, нужно быть действительно профессионалом и приходить не на два, на три месяца, не на год даже, так а Посвятить этому всю свою жизнь. Это правильный подход. В этом направлении мы и будем действовать. Вот я хочу вас в этом заверить. Вопрос, конечно, в сроках. А сроки зависят от экономических возможностей государства. Они у нас не такие большие, но этот вопрос, по моему поручению, сейчас экономическим блоком правительства прорабатывается активно. И думаю, что наступит время, и не такое уж отдаленное, когда мы скажем, сможем назвать конкретные сроки. Если, если не стопроцентного, то самым серьезным образом широкого перехода к профессиональной армии. И эти сроки будут такие обозримые. За президентских сроков укладывается? Возможно. Спасибо, Владимир Владимирович. Вопрос... От ряда корреспондентов региональных СМИ, в том числе агентства Росбалт, Санкт-Петербург, газета «Новости Пскова». Но она на, на тему в продолжении того, что говорила Бриджит на международную тематику. Является ли вас для вас приоритетной задачей интеграции России в объединенную Европу? И сможет ли Россия в этом смысле одновременно и эффективно отстаивать свои национальные интересы, и оставаться в русле европейских интеграционных процессов? Вы знаете, нужно реально смотреть на вещи. Сегодняшняя Объединенная Европа – сложный организм, там действуют достаточно жесткие правила. Не уверен, что сегодня Россия полностью и целиком этим правилам отвечает. Взять хотя бы, взять хотя бы внешние показатели. Мы остаемся государством без, без хорошо охраняемых, Внешних границ. У нас до сих пор на юге страны нет хорошо охраняемых границ. В рамках Единой Европы, несмотря на всю их демократию, действуют жесткие, таможенные, пограничные правила. В рамках Шенгена шаг влево, шаг вправо побег прыжок на месте, провокация. Все очень строго и по-серьезному, по-взрослому. Значит, поэтому, поэтому для нас это, конечно, сегодня абсолютно нереальное дело, на мой взгляд. Но! И вот здесь это уже непосредственно ответ на ваш вопрос, мне кажется. Мне, мне думается, будет правильным, если мы наши, нашу правовую базу будем строить в соответствии с тем, как регулируются те или другие области отношений, в том числе и прежде всего в сфере экономики, с европейским сообществом. По сути своей мы, мы так в подавляющем большинстве случаев и действуем. Таким образом, мы постепенно будем выстраивать Россию, российскую экономическую действительность под правила, которые действуют на континенте, неотъемлемой частью которого является Российская Федерация. Это первое. Второе. Уже сегодня внешнеэкономические связи, объем внешнеэкономических связей с Россией, Россией с Европой очень высок. Свыше третье. И, конечно, большую роль здесь играют центральноевропейские и восточноевропейские страны. При их включении в объединенную Европу мы ставим перед нашими партнерами вопрос о том, чтобы м, хотя бы на какой-то период времени их особые отношения с Россией в интересах в их собственных интересах, в интересах Европы и России не нарушались, Чтобы были сохранены какие-то преференциальные отношения между этими государствами и Россией. Это встречает понимание со стороны наших европейских партнеров, за что мы им благодарны и рассчитываем на это понимание в будущем. Все это дает нам основания рассчитывать на то, что в более дальней, отдаленной перспективе мы, конечно, все будем ближе и ближе приближаться к европейским стандартам. И на каком-то этапе развития, конечно, можем стать полноценными частью объединенной Европы. Спасибо, Владимир Владимирович. Бриджит, пожалуйста. Другой вид вопроса. Мы накануне 8 марта. И вот вопрос, хотелось бы знать, что президент подарит своей жене. Это Елизавета из Санкт-Петербурга, и она спрашивает, чем вызвано достаточно жесткое патриархальное поведение супругов Путина на публике. Вы боитесь повторить ошибку Горбачевых в глазах избирателей, или это истинное отношение господина Путина к роли женщин? Еще из Дании, это, это Вестфаль из Ахус, она говорит, глядя на разные уровни власти в России, я не вижу женщин наверху. Где женщины руководители? Повсюду мужчины. Правильное замечание. Я начну с окончания вашей фразы. Действительно, как мы знаем, степень свободы общества, степень демократичности общества определяется положением женщины в этом обществе. Судя по тому, что у нас, к сожалению, очень мало женщин в областных структурах государства, у нас еще в этой сфере очень много проблем. Что касается нашего поведения с моей супругой на публике, то, ну что ж, это вот у нас такая манера поведения. Кому-то может нравиться, а кому-то нет. Я полагаю, что все-таки избирали граждане России на должность президента меня, а не мою супругу. И я должен исполнять определенные функции. Я очень ей благодарен за то, что она несет свой нелегкий крест так, как она это делает, и это непросто. Ну, а манера поведения – это индивидуальное дело каждого. Ну, у вас о том, как должна вести себя первая леди России, Может быть, это не так? Я, я не могу ей давать указания. У нас отношения такие, что если я начну это делать, то тогда это будет обратный результат. То есть она ведет себя так, как считает нужным. Ну, а что вот я подарю ей на 8 марта, это, наверное, мне сейчас об этом нельзя публично сказать, потому что тогда это не будет приятным сюрпризом. А мне бы хотелось сделать приятный сюрприз своей жене к 8 марта. Спасибо, Владимир Владимирович. Я хотел бы напомнить, что у нас остается совсем мало времени, уже поступило с начала нашего интервью тысячи вопросов. Поэтому, коллеги, давайте по последнему вопросу. Владислав, пожалуйста. Ну, тут прямо действительно теряешься в виде такое количество вопросов, и нужно выбрать всего лишь один. Ну, знаете, среди посетителей газеты очень много спортивных болельщиков. И, к сожалению, там не очень нелицеприятные параллели проводятся для вас, да? Вы были не очень много раз на футболе, и каждый раз команда проигрывала вы собираетесь на Спартак Арсенал хотел бы хотел бы но кстати сказать когда я пришел на последний матч так то как вы знаете я пришел после первого тайма команда уже проигрывала. и меня и меня отговаривали говорили не надо ходить потому что значит это пиаровски не очень хорошо но я прихожу не для перовских эффектов. Мне просто интересно. Я, я люблю посмотреть Спартак, поэтому и прихожу. Ну, то, я думаю, надеюсь, будет нарушено на этот раз. Посмотрим. Хотелось бы. Спасибо, Владимир Владимирович. Такой вопрос действительно завершающий. Многие читатели, журналисты задают вопрос о. Ваши оценки года, который скоро исполнится с момента вашего избрания, об основных удачах, о неудачах о планах на будущее, вот такая оценка. И э, я бы хотел так задать вопрос, наверное, что в прошлом своем послании федеральному собранию вы поставили перед властью три основные задачи направления. Это построение эффективного государства, это проведение федеративной реформы, выравнивание возможностей субъектов федерации, собирания страны. И третье – это создание правовых гарантий развития российской экономики. Вот как бы вы оценили, по каким из этих направлений в течение года удалось продвинуться в наибольшей степени, а какие стало? если не большими проблемами. Знаете, во-первых, хотел бы сказать, что дом, э, год был очень напряженный. Это был полноценный рабочий год. Э -э мы, мы трудились э -э не до страха, за совесть. Должен сказать прямо. Практически по всем этим направлениям удалось продвинуться вперед. Может быть, э по некоторым из них можно было бы сделать больше. Но практически, повторяю, по всем этим направлениям движение вперед есть. И в целом я результатами работы завод удовлетворен. Спасибо, Владимир Владимирович. Бриджет, пожалуйста, Ваш вопрос последний. Это вопрос о, своб... о, свободе, прости, о свободе слова. Следующий, да, попроси говорить Последний у папы жена. Следующий вопрос. Это Гордон Аккеман, он американец, который живет в Лондоне. И он пишет, я озабочен тем, что похоже на попытку с вашей стороны, господин президент, подавлять разумную критику ваше правительство и его действия. Оправданы ли мои опасения? Спасибо. Так, задиристый вопрос такой задает наш конспондент. Не очень толерантный, но тем не менее я постараюсь на него ответить так, как я это вижу. Вы знаете, у нас в стране за последние десятилетия очень много произошло позитивных и деструктивных процессов. И частью этих деструктивных процессов было подчинение небольшой группы лиц не всегда законным образом целых отраслей экономики, и для обеспечения своих экономических интересов, политических структур, как бы в известной степени приватизация государственных структур и средств массовой информации. Мы будем развивать политические процессы в традиционном, я хочу это подчеркнуть, в традиционном для западной демократии смысле слова. Но это не значит, что в России должна процветать анархия и все вседозволенность. Вот э, если кому-то э, не нравится здесь, у нас в стране, либо за рубежом, что мы стараемся, я не говорю, что у нас все в этом направлении получается. Наверное, есть какие-то ошибки. Но если не нравится сам факт того, что мы стараемся навести порядок в этом смысле, стараемся, э, чтобы вся страна жила по законам, э, Но я догадываюсь, что есть люди, которые хотели бы, жить по прежним правилам и ловить рыбу в мутной воде. Но так не будет. Не будет и другого. Не будет слома демократических структур, институтов и выхода за правовое поле. Этого тоже не будет. Это было бы не только контрпродуктивно. Это не соответствует всей философии того, что мы собираемся сделать в стране. Поэтому опасения нашего пользователя в этом смысле безосновательны, Я хочу его заверить в том, чтобы, что, что Россия была демократической страной и все сделает для того, чтобы оставаться на этом пути и развиваться именно в этом направлении. Спасибо, Владимир Владимирович. Наше интервью подошло к концу. Я хотел бы в завершении еще раз поблагодарить вас за ваши прямые ответы на сложные вопросы наших читателей. Хотелось бы поблагодарить наших читателей за то, что вы прислали свои вопросы. Разумеется, мы не смогли ответить даже на самые лучшие из этих вопросов. Тем не менее, по... те темы, которые вы подняли, для нас являются действительно важными и значимыми. Мы, как журналисты, будем о них писать, держать вас в курсе событий. Президент нас тоже, надеюсь, будет читать. Вот, поэтому э, связь между президентом и э, нашими читателями будет держаться при помощи нас. Большое спасибо всем. Полный э, текст интервью вы сможете через некоторое время увидеть на сайте президент.кремлин.ру, а также вместе с видеозаписью на сайтах страны РУГа, газеты РУ и bbc.co.uk. Спасибо. Я тоже вас хочу поблагодарить. Спасибо большое. Я вот посмотрел на, на экран. Вопросы, те, которые мы не успели на них ответить, очень интересные. Я бы сам с удовольствием на них поотвечал, честно вам скажу. И хочу вас поблагодарить за предоставленную возможность пообщаться в интернете с пользователями. Спасибо.